которые считают ну, важно что они считают они злятся на весь мир потому что очень часто такими людьми управляет страх и ненависть страх ненависть и зависть и конечно страх ненависть и зависть заставляет этих людей не уважать кричать гавкать беситься и так далее с чего начать с себя как проявляется уважение не ругаться оно проявляется с того, что человек не нахальничает, не лезет вперед, уступает людям на заправке, там, очередь. Когда человек для себя вырабатывает концепцию, что если ты приехал и поел шашлыка, то после этого собрал мусор, который там у тебя было, унес с собой. Это уважение к природе. Есть уважение к людям, которое заключается в том, что не подбрасывают мусор под двери там, четырехэтажки друг другу. Уважение это когда в 11 часов кто-то может сделать тише звук, а не включать, лишь бы ненавидя всех вокруг. Уважение это извинение, Почему?